Здравствуйте! Сегодня мы будем производить розжиг и запуск котла «Оптимум». Для этого нам потребуется топливо и горелка. Для начала проверим вращение шнека. Витки должны набегать в котел. Берем топливо и засыпаем его в бункер. Закрываем крышку бункера, чтобы не образовалась обратная тяга и подсос воздуха. Мы засыпали топливо в бункер. Теперь необходимо подать его на горелку для розжига. Заходим в меню. Выбираем ручное управление. Выбираем шнек. Включаем шнек. Включился двигатель, загорелась синдикация. Шнек подает топливо на горелку в непрерывном режиме. Ждем несколько минут, пока нужное количество топлива не появится на горелке. Топливо появилось на горелке. Оно попало в область подачи воздуха. Теперь выключаем шнек. Снова заходим в меню, выбираем ручной режим, выбираем шнек, выключаем его. Горелка готова к розжигу. Мы рекомендуем зажигать газовой горелкой. Здесь происходит подача и развал топлива, поэтому поджигаем с края. Сейчас мы включим вентилятор, и топливо начнет разгораться. Заходим в меню, заходим в ручной режим, выбираем вентилятор, включаем его, закрываем дверцу котла, ждем несколько минут и открываем дверцу, чтобы убедиться, что топливо разгорелось. Выключаем вентилятор, заходим в меню, заходим в ручной режим, вентилятор. Выключаем вентилятор. Нажимаете кнопку старт-стоп на контроллере. Котел начинает работать в автоматическом режиме. Итак, мы произвели запуск котла. Если вы делали это первый раз, вам необходимо произвести предварительную настройку контроллера. Об этом мы расскажем в отдельном видео.